Это значит, у нас симулятор присмотра за пузожителем? А ты, похоже, спиногрыз, да? Ну, привет. Я, типа, твоя сиделка? Что-то ты меня уже напрягаешь. Твои родители не сказали, как тебя звать, поэтому я назову тебя Сайтама, а ты не против. Я могу тебя пикап. О, Господи, сядь обратно. Ну вот, стул. Как тебя пос... Тихо, извиняюсь, с детьми не владал. Чё? Куда он делся? ЖЕСТЬ! Ну ты, конечно, парень умеешь. Что мне с тобой делать? Блин, только не надо меня ванпанчить. Сходу. Нажмите бутылку из холодильника. Что, мистер Пропер, есть будешь? Так, где тут холодильник? О, скорее всего, кухня. Вот это топливо для ребенка. Бон аппетитус. Ты что, прям с банкой, что ли, захавал? Поместите бабу на стол для замены. Что? Готов менять портянки, пацан? Тейк нею штаны. Понял? Не понял. Как он мог пропасть просто отсюда? И какого ты там расселся? Что такой недовольный? Не переживай, я пеленалка со стажем. Что я там не видел, господи, да что ты там стесняешься? Никому ничего не расскажу про твой перчик, не бойся. Отнесите бейбу в кровать. Так, пока я ищу кровать, сиди в апельсинах. Чтоб маман ни слова, понял. Кровать, наверное, на втором этаже где-то у нас. А, вот и кровать. Не оставили твоего посмотреть, на чуть-чуть совсем. Здесь твои рядаки завтра уже приедут. Сиди тут и покойной ночи. И запомни, спит не тот, кто устал, а спит это скорость. Посмотри телевизор на диване. Это мое любимое дело. О, началось. Что он там орет? А как ты свет включил? А как ты свалил с тюрьмы с этой? Кого? Где ты орешь? Счастливый такой, блин? Вы арестованы Эту штуку закрыть можно? Что то меня кадришь, что ли? не не не не не мне не нужны проблемы Как бы тебя так положить, чтобы ты вырубился, вообще? Вот! Жесть, ну ты какой-то кокетливый пацан Просто, пожалуйста, засни! Куда? Ты крутасы твои мне вообще не, не нравится. Доброй ночи! Я ушел, смотри! А! Все, я ушел. Топ, топ. топ. Ч ⁇ делаешь? Ч ⁇ не спишь? Смотреть телек. Это я хочу, скорее. Да, я угадаю, ты снова свалил. Чертила! Где он делся? Он даже не орёт нигде. Тут не так много, где можно вообще залезть. Слышишь, умник, ты серьезен вообще? Самый умный, что ли? Все. Спать, again кто не спит, тот а, трансвестит. Господи, эти дети, это просто что-то с чем-то. А, день второй. В смысле, еще день с ним, что ли? Возьмите бутылку с холодильника. Началось. Что началось-то? Мы ж нормально с тобой ладили. Начнешь такое вытворять, забудешь, как есть ртом. You understood лысый из Бразерс. Или из Мазерс, скорее всего. Да опять ты обнутелился. Да что такое? Каждый день, одно и то же. Господи, когда вернутся твои эти. Так, я сижу за того, чтобы ты не испарился. Я отворачиваюсь от трудца. Я их беру. Хоба! Чео? Волш... Ты адекватен! Нет, слышь, ты пойдешь со мной. Это твоих рук дело, ну сто процентов. Что, ты рад? Сейчас будем охотиться на летающие портянки. Вот они. Так. Бежать. Ааа! Джонни! Johnny! Johnny! Где ты есть-то? Что ж осталось одно место, где я не проверил. Ну да, да. Надевайся сам, я не смотрю. Все, пора спать. Мы устали за трусами мы гоняли. Че, где даю Все, спи, моя радость, сни. В морге погасли огни, трупы на полках лежат, мухи над ними жужат. Вот так вот. Все, покойной ночи, устраивайся поудобнее, надеюсь тебе хорошо. Все, завтра надеюсь будет такой же простой день, только без летающих трусов. Класс. День третий. А где родители его уже, блин? Начнет с того, что чилить. Подожди, как чилить? Сначала надо проверить все-таки, пацана. Молись, чтоб ты был там. Ага! Тебе повезло. Какой-то странный день. Забил на ребенка. Ух, неплохо первые слова туга серии. Как... Ни папа, ни мама, а сразу... Не, намек, понят, что ты хочешь. Нифига себе ты подкоп выкопал. Ясно, что ты в нем сидишь постоянно теперь. Кто это наделал? Так, что у меня с тобой? А, сменить те трусы. Что? снова летающие трусы тут устроишь? Оп. Торимэ. Ну, похоже, они теперь мне пригодятся, да? Слышишь? а так даже удобнее менять. Оба! Шучу. Слезай. Походу, молочко прокисшее было. Там Аллахамора, Аллахакбар, из а шо это мы такие грустные? А в ком такой демон вселился? А отмести тебя в кровать снова. Ой, господи. Все, не хочешь, да? А, сам? Да, пожалуйста, иди сам. До свидания.